«Российским IT-специалистам нужно запретить выезжать за границу», объявил член экспертного Софеда по цифровой экономике при Госдуме. Айтишников стоит рассматривать как стратегический резерв Российской Федерации, поэтому есть смысл ограничить их выезд из страны», пояснил Никита Куликов. «Если IT-специалисты являются стратегическим кадровым резервом страны, то стоит рассмотреть для них возможность ограничений на выезд, как у сотрудников органов власти. По словам члена экспертного ГД, только таким образом можно помешать массовому отъезду специалистов». То есть вы уже допустили массовый отъезд специалистов и специалистов в стране практически не оказалось по недавним вопросам. Даже токарей теперь, собственно, одно вакансию отзывов максимум 0,6 одного резюме. Отклик. На одну вакансию не приходится даже одного резюме. Ой, обожаю. Спустя два месяца после того, как они все выехали, они подумали о законопроекте, как запретить им работать. А теперь, когда они все уехали, думают, как их оставить в стране. Ну, конченые, конченые идиоты. Если вам понравился подкаст, ставьте лайк, подписывайтесь на канал, додавите на колокол, чтобы не пропустить выход новых видео и подкастов и поддерживайте канал рублем. Все ссылки в описании. Спасибо.